Земля, она действительно очень остро включает ощущение свой-не-свой. Свой. И своим считается тот, кто находится приблизительно с тобой на одном частотно диапазоне, то есть например, на одном уровне погруженности в Землю. Да, мы с вами говорили, что есть три слоя Земли. Говорили Да, да, Да. Вот. Соответственно, тот, кто погружен выше или ниже, не будет считаться своим, он иной. Потому что слой плодоносящий это одно мировоззрение, слой памяти это другое мировоззрение, слой силы это третье мировоззрение, оно безусловно накладывает отпечаток. И вот в этом состоянии, в состоянии погруженности в Землю, когда нет никаких других влияющих факторов, тогда ничто не влияет на твой взгляд, на окружающий мир, он такой, какой он есть, и вещи я вижу такие, никакие они есть. В Этот момент безусловно человеческое восприятие. При всем при том оно не стыкает не только из вибрации Земли, но они становятся дренирующими. И что в этот момент происходит, мы очень четко чувствуем именно по качеству, да, вот по изначальному качеству, не по сделанному качеству, не по приобретенным каким-то качествам. Уживаемости среди людей, а по сделанному, по, по, по естественному качеству. Смотрите, что такое Земля? Да? Погружение туда, это не просто ощущение себя одиночеством. Одиночество это немножко другое, Одиночество острое ощущение в толпе себе подобных. Но когда человек знает, что он один вообще в этом мире и больше такого никого, как, никогда нет, у него чувство одиночества отсутствие Любой недостаток мы всегда испытываем на сравнении. Погруженность в землю это восприятие себя в единственном экземпляре в этом мире, а все остальное, это, да, вот это вот периферическое зрение, что-то оно там мелькает, но есть я и не я. Я знаю, что я самый главный предмет бытия. Земля это не просто эгоизм, эгоизм человека, который абсолютно уверен, что все остальное, что его окружает, это лишь эффекты его восприятия. Оно не настоящее, потому что оно включено в меня, оно такое, потому что я его вижу. Если я закрою глаза и перестану видеть, оно исчезнет. Открою глаза, оно появится. Вот это вот абсолютное состояние, что кроме тебя нет ничего иного, не надо ни с чем, ни с кем считаться. Не потому что ты эгоист, а потому что просто не с кем. Ну просто не с кем, вот оцените свое внутреннее состояние за истекший период времени, сколько мы с вами месяц не виделись, да? больше. чуть больше месяца. И попробуйте проанализировать свое отношение к людям и отношение к самому себе именно вот с этой вот достаточно удивительной позиции, которая человеку в принципе не свойственна, потому что человек живет не в Земле, он живет на поверхности Земли, Они никогда не ощущали себя плотью Земли, а вот так вот ощутить себя планетой и понять, что все остальное это просто то, что по тебе ползает. И оно абсолютно тебе не равно, потому что не с чем равняться. Вот это вот действительно состояние такое сюрреалистичное. Да? И возможно, если оно не постоянно присутствовало, то очень многих просто включало в него. Да, в вот Такое странное состояние удивительного одиночества, впечатления, что все вокруг это голограммы, просто голограммы, не на самом деле в реальности, просто какая-то картинка. Ты подумала, вот результат. Ты подумал, и, и вот тебе отображение, и вот сразу, сразу как на экране, на экране монитора, сразу, сразу появляется некий ответ, на, пусть, пусть немножко завуалированный, пусть он немножко зашифрованный, но тем не менее это точно ответ на твой вопрос. Было Почему такое? Мгновенно. Конечно, мгновенно. Мгновенно. Это, такая, что, ну, это не какое-то предсказание, это просто вот как-то происходит. Это, как, это, это есть, естественно, да? это как в гугле набрать запрос, <свят> и вот тебе <свят> получился. Да, и вот этот гугл, это ты, это твой разум, разум целой планеты. Ты захотел что-то увидеть, ты увидел, когда ты не хочешь этого увидеть ты этого не видишь. Но желания какие-то, действительно, это хода мысли нет, мысли есть, хода нет, <свят> <свят> да, вот нету хода. Да? А мысли при этом есть, причем эти мысли, они тоже достаточно специфичны то есть одну мысль можно обмозговывать очень долго, Быстро, да, потому что в принципе в состоянии земли надо лечиться, помните, если вы вдруг заболели и вы понимаете, что это заболевание, ну, скажем так, оно связано именно с нападением, да, то есть инородного чего-то, вируса того же, да, лучшее средство это погрузиться в землю и переспать в ней ночь, она сама вылечит, там в земле есть Весь диапазон частот, который поможет тебе активировать твои антитела, и включить иммунную систему. все это есть, земля не болеет, если на нее не нападают. Вот. Приблизительно так. Вот ваша земля, и коли уж она хочет быть проявленной, она настаивает на том, чтобы вы питались соответствующим образом, в том числе и белковой продукцией, да? потому что до сих пор у вас был проявлен огонь, и только огонь. Огонь давал вам всё. Соответственно, тот, кто живет в огне, да, он в большей степени склонен к вегетарианству. в Большей степени, потому что огонь дает все. Огонь дает быстрый метаболизм. Соответственно, он не требует медленного переваривания. Поэтому он говорит, переходим на легкие продукты. Да? Потому что мы должны как огонь с тобой очень быстро двигаться. Потому что иначе наша экспансия будет весьма сомнительна. А земля говорит, какая экспансия. Я по своей орбите как кручилась миллионы лет, так и буду по ней крутиться еще миллионы лет. Никакой экспансии я в принципе не планирую. Да, наоборот, экспансия как захват чего-то на свою орбиту черевать для меня Челябинской да, или Тунгусской, ну, чем-то не очень хорошим. Поэтому, конечно же, а тут вы встали в это состояние. Она говорит, нет, ну, у нас все должно быть медленно и печально. Да. Я уже давно не общаюсь с большим количеством людей, хотя бы потому что я живу в mm -hmm. Ну, За своим заболеванием. Да. Вот. И людей стало еще меньше. А если кто-то патентует на mm -hmm. мое общество, то значит мне кажется, что они просто правы. Нет, они категорически. Вот такой эффект. Значит, да, то есть, есть, да, нет, уже все, сейчас мы перейдем в огонь, и это mm -hmm. будут совсем другие эффекты, mm -hmm. которые mm -hmm. тоже нужно будет видеть, получать и уметь ими манипулировать, да, иметь, уметь ими управлять, Ведь нам для чего это надо? Не найти свою комфортную чистоту, на которой нам дальше. Да, у нас все таки магическая школа пока еще или уже нет? Магическая. А значит, нам стихии нужны как инструмент, инструмент для делания, инструмент для творения. Он только в том случае станет инструментом для творения, если вы его переживете и свое специфическое восприятие той или иной стихии будете знать абсолютно. В том числе Земля, она дает такие-то эффекты, такие-то эффекты забирает. Пока так, дальше во время развития той или иной стихии, возможно, эти эффекты будут немножко трансформироваться. Но сейчас пока так, надо знать особенности. Надо знать особенности, что я в Земле могу, что я в Земле не могу. Эти эффекты вы уже сейчас видите. Месяца было достаточно для того, чтобы это увидеть. Дневник, который вы вели, он еще в большей степени давал вам описание событийности при этом причем что хорошо в земле там отсутствует что называется там литературный талант да? то есть мы только записываем Полностью факты. Отсутствует. да как мне было с детьми писать тяжко с детьми? тяжко в таком состоянии только исковые заявления писать или протоколы подписывать он вот пришел она ушла он ударил а мне <связать> да, да. Вот в этом минус. Ну что, огонь вам сейчас будет в компенсацию, <связать> хорошую компенсацию, потому что он не даст вам то, что давала земля, но зато даст диаметрально противоположные качества. Я никогда не знала, что будет через минуту, угу. потому что стоило только подумать, угу. оно уже точно случилось. Вот это, вот особенно, это просто особенность нахождения вибрации в земле. просто ее знаете за собой. Да? Если вы хотите напророчить себе что-нибудь хорошее, намечтайте себя дурном так, чтобы аж кашмило, и тогда завтра все произойдет так, как вы хотите. Да? Да, у людей огня, кстати говоря, это есть такое своеобразное, я тоже замечала за особенностью, просто есть иногда методики, как себе правильно желать, да? и вот особенно в интернете, там вагон всяких разных рекомендаций, Почему эти рекомендации это дается как истина в последней инстанции, да, вот делай так-то и будет то, -то. но вот, вот это в корне неправильно, потому что не учитывается вот эта природная стихия, которая присутствует у человека, если природная стихия земля или вода, то так как мечтаешь, так и будет, но если природная стихия огонь или воздух, все произойдет строго наоборот, данный, данный то есть надо сначала подумать о плохом, разобрать все отрицательные варианты, и вот тогда будет все, все хорошее. А вот если женская стихия преобладает, там будет именно так, как напророчил себе, вот как на мечтал, все так завтра и случится. Вот такой вот эффект. Да, поэтому обычно мы, вот кто бывал на семинарах по сновидениям да, и по астральным путешествиям, вот там же у нас есть такая техника, когда мы себе загадываем, чтобы нам такое заполучить завтра. Вот только в состоянии воды в большей степени это можно сделать. Потому что завтра это имеет отношение к будущему, а будущее это имеет отношение исключительно к воде. В состоянии Земли можно мечтать на сейчас, то есть там есть, есть такое понятие, как сейчас, и никогда не будет и не было понятия завтра в Земле, никогда. Да? Вот. А в состоянии воды нет понятия сейчас, оно всегда завтра, оно всегда потом, оно всегда через какое-то время. Вот это вот особенность, но мы с вами еще это дело увидим. Вот, в любом случае сейчас мы с вами изучаем инструмент, инструмент, которым дальше нужно будет в различных стихийных сочетаниях да, производить определенную степень творения окружающей реальности. И инструмент в каждых руках работает по-разному, поэтому вы должны точно знать, как он работает у вас. И помните, это не универсальный метод, ну, в смысле, что он работает у вас именно так этот метод подходит кому-то, этот метод не подходит. вот это вот помните, да, и никогда не подходите. к человечеству с единой меркой, земля состояние земли, в котором вы сейчас были, оно вам говорит просто: человечество не существует. это все нам кажется, это все временно, это вот все как-то, если оно не статично, не стоит на месте, да, то это все не существует. гора знаю, стоит на месте, гора существует, солнце светит. Солнце существует, а человек не существует, он же ни секунды не сидит на месте, он же постоянно дергается в пространстве времени. еды ничего вкусного и не кроме сала с как вы думаете, почему у беременные женщины? беременной женщины всегда меняется вкус, потому что только погрузившись в землю, то есть это состояние, это автоматическое погружение в землю, выношение в себе чего-то, да, кто ходил в интересном положении, вы вспоминаете, мел ели, чего -то, то вообще поедали, ну, совершенно не то, что съедобное, да, вот это вот как раз состояние. Да. Тот, да. Главное, то очень ярко видно. Угу, да ну, вот угу. и отрезание холодных ярких цветов. И все остальное уходит на задний план, ну потому что реально да. Да. Вот. Тот, кто заставляет изменять тебя твою природу и действует методами, скажем так, с привлечением мужских стихий, да, то есть огня, экспансии, подавления или воздуха, внедрения в твое сознание чужеродной информации, с точки зрения Земли будет считаться врагом. Состояние Земли не может иначе воспринять, ты пытаешься сейчас меня изменить, ты пытаешься сделать меня тем, кем я не являюсь, нет, нет, что поделать, нет. Да, поэтому женщина в таком состоянии обычно замуж не выходит. Да. Буквально слово, там, допустим, привет не так, что и всё, прощай, не всегда Да. Потому что в этом привет идет посыл, который тебе враждебен. Это просто слово другой да, скажет, что такое это, просто взял он не ту интонацию, ну подумаешь. Нет, эта интонация идет изнутри него, она идет изнутри его сути. И его суть говорит, я тебя сейчас буду подавлять. Я тебя сейчас буду изменять, нет, нельзя изменять, потому что иначе это я буду уже не я, нет, да, да, да. но это устойчивость, при всем при том такие разрывы никогда не бывают болезнью, никогда не бывают болезней. обычно там еще совестью мучаешься какое-то время, в этом состоянии отсутствует понятие совесть, потому что это тоже противоприрода понятие совесть противопривод по отношению к кому ее проявлять если только я один существую да, никому